Так как я занятие решил разбить еще больше, то сейчас мы будем разбираться с правами, с владельцами, только что разобрались в предыдущем занятии. 104.5, часть вторая у нас. Презентация вообще осталась та же, поэтому я пропускаю все это из прошлой же темы. Мы с вами уже сумели разобраться с чоуном и с Change группом теперь будем говорить исключительно о Change моде Последний слайд у нас был вот такой, вот, когда я говорил о том, что в Linux каждый объект файловой системы имеет для себя владельца и группы владельцев. И также есть у него все остальные еще пользователи и группы в системе. Я не случайно на презентации везде у нас добавил э, в скобочках английские названия, потому что сейчас, когда мы будем раздавать права, мы будем устанавливать права на объекты файловой системы на файлы и папки, исходя из того, что какое-то право будет у владельца, какое-то право у группы владельцев и какое-то право у всех остальных. Права владельцам – это права для юзеров, будет использоваться английская буква U. Для группы владельцев – это группа английская буква G, G. И для всех остальных – английская буква O, потому что это у нас адрес. Прежде чем разбирать это все на практике, давайте с вами сделаем небольшой теоретический такой экскурс. На всякий случай можете сделать скриншоты этого слайда и парочки следующих. Мы сейчас теоретически разберем то, что будем реализовывать на практике. В классическом Linux у нас с вами есть три вида доступа к объекту. Это право на чтение, право на запись, право на выполнение, то есть на запуск какого-то файла, например, скрипта или программки какой-то, и различная комбинация из этих прав. Вы видите, я наверху обозначил за главными буквами те буквы, которые отвечают за какое-то право, и цифрами значения такие, этих прав. Что это значит? Значит, мы можем назначить разрешение на чтение. Разрешение на чтение у нас будет определяться как комбинация read и два прочерка. Если мы хотим чтение и запись, это read write и прочерк. Если мы хотим все права дать, это read, write, execute. Самая нижняя строчка. Мы можем объединять все эти права. Как вы видите, различные из комбинации. Всего 8 комбинаций. От нет прав до полных прав. И эта комбинация может также назначаться в виде цифр. То есть мы можем сказать, то, что на какой-то файл доступ у такого-то товарища 5. Это значит то, что этого товарища доступ на чтение и выполнение. 5 образуется у нас из сложения значений read и execute. Видите, read у нас равен 4, execute равен 1, поэтому чтение и выполнение это пятерка. То есть мы можем назначать как и в цифровом значении права, так и в символьном значении права. Сейчас на практике мы это будем все смотреть. Не пугайтесь, просто запомните вот эту табличку, сфотографируйте ее как-нибудь. Следующий слайд, который нам нужно понять. Мы назначаем права для, сразу на файл для следующих видов пользователей. Мы уже с вами разбирали, есть владелец, группа владельцев и все остальные пользователи. Так вот, мы назначаем права доступа на файл, указывая права для владельца, права для группы владельцев и права для всех остальных. Права мы можем обозначать точно так же, как для картинки, через символы RVX. Чтение, запись, выполнения или через цифры. То есть мы можем сказать, допустим, права доступа 7.7.7, то есть полные права владельцу, полные права группы владельцев, полные права всем остальным. Чтобы это было лучше понятно, давайте я вам покажу пример. Если мы с вами пишем команду команда change mod, то есть изменить м -м, права доступа или уровень доступа, change mode 7.5.0 на файле скрипт. Это говорит нам о том, что первая цифра 7 это полные права, вспоминаем два слайда назад, полные права идут владельцу, следующая цифра 5, она относится к группе владельцев, им даются права на чтение и выполнение, и 0 говорит о том, что у всех остальных не будет никаких прав. Когда мы будем просматривать с вами права на файлы, мы будем видеть их символьные значения. Мы будем видеть комбинации, как из предыдущего слайда RVX, RVX, RVX. Там, где не стоит буква какая-то конкретная, ставится прочерк. То есть первая группа, вы видите, RVX, говорит о том, что у владельца полные права. Следующая группа, read write, говорит о том, что у группы владельцев есть права на чтение и запись, а вместо выполнения стоит прочерк, то есть прав на выполнение нету. И последняя группа R и два прочерка говорит о том, что у пользователя, у всех остальных пользователей, которые не входят ни во владельцев, ни в группу владельцев, у них есть права только на чтение, а вместо записи и выполнения стоят прочерки. То есть вот эти вот права, записанные в строчку из вот этих вот загадочных комбинаций букв RVX, надо бить на блоке по 3, и тогда мы поймем, какие права есть на что. Права можно задавать не только как верхней командой ChangeMode, вы видите, 750, но и в виде букв. То есть можем сказать, вторая снизу строчка, ChangeMode, изменить права U, User, и добавить пользователю, Права записи, то есть u плюс write. Мы пишем юзеру добавить права на запись. Строчка ниже говорит о том, что мы хотим отобрать права, минус, значок уже не плюс, у юзера, у группы и у остальных, у others. То есть мы пишем user, group others, минус, execute. То есть мы отнимаем у всех пользователей право выполнения и запуска файла. Немножечко сложно, немножечко запутано. Давайте сейчас на практике повозимся, мне кажется поймем подхватываем ровно с, пред... с того места, на котором остановились на предыдущем уроке. Вообще эту серию из трех уроков нужно просмотреть прямо подряд, без прерывов. ls-l. Мы уже выполняли эту команду и смотрели, кто у нас является владельцем, а кто является группой владельцев. Теперь мы можем понимать первую строчку, мы можем теперь понимать права. Вы видите, вот у меня есть файлик example desktop, он по умолчанию есть в моей домашней папке. И мы видим то, что у пользователя, у владельца файла есть права на чтение и запись. Без выполнения стоит прочерк. У группы владельцев стоит разрешение только на чтение. Read. И у всех остальных разрешение тоже только на чтение. Следующий файлик. файл txt, Есть полный доступ у всех пользователей. У владельца первые три символа. У группы владельцев вторые три символа. И у всех остальных третьи три символа. Зато у папки folder вы видите точно так же. RVX. Полный доступ у пользователей, у владельца, у симаев read, write, чтение и запись у группы владельцев testers и только чтение у всех остальных что значит у нас можно какой вывод из этого сделать? А, Владелец файла может быть только один, какой-то конкретный пользователь. В группу тестерс мы можем вогнать э, кого угодно, и тогда те, кого мы добавим в группу тестерс, будут иметь права на э, чтение и запись э, информации в папку. Но не совсем так, потому что для папки это несправедливо. Но условно говоря. И чтение будет у всех остальных. То есть мы как бы понимаем то, что по умолчанию у нас Linux дает нам возможность разбить всех наших пользователей на три группы точнее, даже выделить одного пользователя, и остальных разбить по двум группам, и будет всего три э, варианта доступа к файлу. А в Windows, если вы знаете, у нас есть намного больше вариантов м -м, распределения безопасности. Даже если у нас 100 доменных пользователей, мы каждому можем выдать какие-то уникальные права на какой-то конкретный объект. Причем там прав будет намного больше, чем чтение, записи, выполнения Там есть различные комбинации. В Linux это все тоже есть, для этого нужно использовать ACL-ки специальные, но сейчас мы изучаем с вами базовые возможности Linux, и поэтому говорим о том, что у нас есть только три, во-первых, вида доступа, это чтение, записи, выполнения и комбинации из них, и э, всего лишь мы можем пользователю указать либо как владельца, либо добавить его в группу владельцев, либо, если мы ничего с ним не делаем, он у нас останется в группе все остальные пользователи. Для папки, вы видите, появляется первый символ D. Это directory, то есть каталог, папка. Есть еще много различных видов букв, которые здесь могут появляться, например, L, если это ссылка, ну и прочие. Но сейчас это не тема нашего занятия. Тема нашего занятия сейчас это разобраться с уровнем доступа к файлам и папкам. Например, давайте возьмем вот этот вот файлик, файл файл.txt. И сделаем так, чтобы никто не мог его запускать. Понятное дело, то, что сейчас это простой текстовый файл, но допустим это был бы какой-то скрипт. И мы хотим запретить всем выполнять этот скрипт. Тогда мы пишем superuser.do, change mode, изменить уровень доступа. И пишем, как именно мы хотим изменить уровень доступа. Разберемся сначала с символем. Мы хотим, чтобы users, пользователи, group, группа пользователей и others, остальные, не имели минус прав выполнения x-execute на файл .txt Отлично, ls-l проверяем и видим то, что теперь раньше у нас было rvx, rvx, rvx теперь для всех трех групп то есть для владельца, для группы владельцев и для всех остальных буква x отсутствует, вместо нее у нас прочерк, то есть мы отняли вот этой вот комбинацией право выполнения у этих товарищей Давайте, например, вернем право запуска только пользователю. Опять же представим, что это скрипт. Тогда мы говорим superuser do change mode юзеру вернуть плюс добавить права на выполнение x для файла txt, то есть юзеру добавить права execute. Проверяем. И видим то, что у владельца появилась вот эта вот буковка x, пытаясь я ее выделить. Одну буковку тяжело мне выделить, но в общем-то вот она появилась для этого файла. Есть варианты, когда мы задаем символьные значения. Например, мы можем указать, вы можете посмотреть по слайду, просто сказать super do, change SuperUserDoChangeMode, полностью, скажем так, перезаписать права, которые у нас есть сейчас на э, файл, файл.txt, на 6.4.0. Что значит эти цифры, можете посмотреть из слайда. File.txt. Проверяем. ls-l. И видим то, что цифра 6. Первая цифра, очень тяжело одну цифру выделять и вообще одним глазом работать, но ничего. Первая цифра 6 у нас сделала так, что владелец имеет право на чтение и запись. Вторая цифра 4 говорит о том, что у группы владельцев есть права только на чтение. Третья, группа 0. Э, цель, третья цифра 0 говорит о том, что у всех остальных нет никаких вообще прав. Три прочерка видите, да? Если мы хотим обратно сделать, как у нас было с самого начала, дать всем полностью права, все на этот файл, мы делаем то же самое, только указываем не 640, а 777. То есть максимальный набор прав для файла, э, файл txt для всех. И видим то, что теперь у меня появилось rvx, rvx, rvx, rvx. Думаю, тут вопросов возникнуть не должно. Сделаю небольшую отбивочку. Можем назначать права через символьные комбинации, указывая user групп others по одному, или сразу всех вместе, или комбинации по два. Плюсом добавляем права, минусом отнимаем права. Права указываем как read, r, write, записывать с w и выполнять execute x. Тоже можем комбинировать в любом порядке. Написать, например, user group others ugo плюс rvx. Это равносильно тому, что мы напишем changeMode 777. И последнее, с чем осталось разобраться, это загадочное право X, execute, выполнение. Понятно, что если мы говорим о файле, о сценарии, это запуск программы или сценарий. То есть возможность запуска каких-то бинарников, каких-то исполняемых кодов. Ну, у нас точно так же правило execute может назначаться для папки. А папку мы само по себе выполнить не можем. Это просто каталог. Но тут есть интересный момент. Если у вас будет разрешение на папку только read-write, вы сможете э, прочитать папку, зайти в нее, можете переименовать ее, ну, то есть поработать с названием папки. Но вглубь папки вы не сможете зайти. Чтобы вы могли попасть вовнутрь папки, нужно, чтобы не на нее стояло разрешение x-execute. То есть запуском папки по умолчанию является такое действие, как открытие этой папки, возможность попасть внутри папки. Э, давайте я посмотрю, у меня есть, там по-моему, давайте глянем. Да, ls-l. У меня есть папка folder. Давайте я грохну, наверное, файлы, которые мне здесь мешают. Файл и test.txt. Давайте грохнем. Ну да. Что у нас защищенные от записи? Какие у нас были права на, text, на txt, на test.txt? А test.txt вы видите, у нас по умолчанию у нас не было прав на него. У нас был владелец root, и поэтому я по умолчанию его грохнуть не смог. Но сейчас смог. Uh, так вот, сейчас будем разбираться с папкой folder. Вот она у меня осталась. Я являюсь ее владельцем, у меня есть права на нее полные. Вот вы видите, rx. Полные права у меня есть. Так вот, попробую я загляну вовнутрь этой папки. List folder. LD написал, прошу прощения. List. Заглянуть внутри папки. Внутри папки пусто. Uh, давайте я там создам какой-нибудь файл. Touch folder file.txt создал, поглядим еще раз, создался, поглядим со всеми правами, что получилось, ls-l создался у меня там файл, и вы видите, по умолчанию моего пользователя есть на него права чтения и записи. Напоминаю, сейчас у меня на эту папку folder, как у владельца, есть права чтения, запись, выполнения. Давайте отнимем у меня право выполнения этой папки. ChangeMod, User, то есть у меня, у владельца, отнять право выполнения папки folder. Отняли. Проверим на всякий случай, отнялись ли права. Вижу, да, то, что у меня для этой папки прав на запуск нету, Вместо этого у меня здесь стоит прочерк. Отлично, попробую попасть во внутрь папки. Невозможно получить. Отказано в доступе. Видите, я не могу посмотреть, что у меня находится внутри папки. Давайте я попробую перейти в эту папку. CD folder. Отказано в доступе. То есть, несмотря на то, что у меня есть права на чтение и на запись в эту папку, я не могу в нее попасть, потому что у меня нет права на выполнение, грубо говоря, этой папки. Давайте вернем мне право выполнения. Мы можем написать, как вы уже знаете, change mode. юзеру, допустим, вернуть право выполнения. Или можем сказать то, что 7, то есть у пользователя будут полные права, а у всех остальных будут права, ну как были, 6-4 в фолдер. Проверяем. Видим то, что у пользователя, у меня, у владельца вернулись полные права, у группы владельцев чтение и запись, у всех остальных только чтение. У нас же так было. Да, так и было. Наверху, выше. Вот так и было. Прекрасно. То есть 7, 6, 4 вернул те права, которые у нас были. Делаем с вами промежуточный итог У нас есть три вида прав Чтение, запись, выполнение Read, write, execute Мы можем из них комбинировать любые сочетания У нас есть права для пользователя То есть для владельца Для группы владельцев И для всех остальных И мы также можем комбинировать права Для владельца, для группы владельцев И для всех остальных Права мы можем задавать в виде буквенных комбинаций Или в виде цифр Цифры сразу так запомнить тяжело Это только если работать очень часто на практике с Linux Эти цифры в голове появятся Главное запомнить числовое значение каждого из прав и понимать откуда берутся эти цифры. То есть 3 у нас 4 и поэтому там 4 плюс 1 пятерка это чтение и выполнение. Это все что нужно понимать. И мы еще с вами успели поговорить о таком правиле как execute или выполнение или запуск которое для скрипта понятно дает возможность его запустить, а для папки дойдет возможность попасть вовнутрь папки и работать с содержимым папки. Остается у нас последнее заключительное занятие по правам. Это у нас следующее занятие. Это маски и специальные интересные биты, которые тоже очень часто используются в Linux.